Добрый день, здравствуйте! С вами Юлия Заревняк. В своем ролике я обращаю ваше внимание на новые условия начисления стоимости доставки в России. Начиная с 26 сентября действует новая сервисная модель. Теперь не нужно высчитывать стоимость сервисного и транспортного сбора. Фаберлик вводит фиксированную стоимость доставки продукции на пункт выдачи. Стоимость доставки теперь зависит от региона проживания и стоимости заказа в ценах каталога. Обращаем Ваше внимание, что теперь минимальная сумма заказа составляет 999 рублей в ценах каталога. И подробнее о главном. Условно территорию России разделили на три зоны, из каждой из которых своя фиксированная стоимость доставки. Например, в первую зону входит центральная часть России, Поволжье, Юг, Кавказ, Северо-Запад, Урал и часть Западной Сибири. Вторая зона – Алтайский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Приморский край, Республика Алтай, Республика Бурятия, Коми, Тыва, Хакасия, Хабаровский край, Хантимансийский автономный округ, ямало автономный округ. И в третью зону входит Камчатский край, Магаданская область, Немецкая автономная область, Республика Саха, Якутия, Сахалинская область, Чукотская автономная область. Согласно табличке, если вы оформили заказ на сумму до 999 рублей, то стоимость доставки в первой зоне составит 49 рублей во второй зоне 79 рублей, в третьей зоне 129 рублей. За ваш заказ от 1000 до 2499 рублей, стоимость доставки в первой зоне 79 рублей, во второй 129, в третьей зоне 229 рублей. И за заказы свыше 2500 рублей, 129 рублей стоимость доставки в первой зоне, 229 рублей во второй и 399 рублей в третьей зоне. Стоимость автозаказа всего 9 рублей, независимо от суммы заказа. Компания постоянно улучшает условия сотрудничества для своих покупателей, и на данный момент это наиболее выгодные условия доставки. Уверенность, что вы по достоинству оцените новые правила, они простые и понятные. Была рада вам помочь. До новых встреч, всего хорошего, хорошего настроения, покупок удачных. Если возникли вопросы, задавайте их в комментариях под видео или своим наставникам. Пока-пока, до новых встреч.